Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна Климова. И это серия видео «Завораживающий русский», где я вам говорю о самых длинных, интересных, необычных словах русского языка. Сегодня у нас фамильярное слово, разговорное слово, то есть мы не говорим это в официальном контексте, с э, начальником, да, больше с друзьями, с семьей. И это глагол «выпендриваться». выпендриваться. А что значит «выпендриваться»? Это когда мы хотим, чтобы люди на нас смотрели, чтобы они видели, какие мы супер, какие мы крутые. Да? И «выпендриваться» – это немного негативное. У нас есть глагол также хвастаться. Хвастаться значит говорить, какой я хороший, какая я хорошая, это хвастаться. Например, а, смотрите, у меня новое красивое, у меня новое красивое платье. Это хвастаться. Да? А выпендриваться это больше, что мы делаем. Например, я живу на улице, где. Максимум, скорость для машин это 50 километров в час, как обычно в городе. И там есть место также, где это 30 километров в час, то есть машина так, чтобы не ехать быстро. Но есть автомобили, которые обычно это дорогие автомобили, Porsche, Ferrari, да, и они очень хотят показать, какой у них сильный, красивый мотор, и они едут очень-очень быстро, и мы слышим их мотор, да? И здесь мы можем сказать, да, они выпендриваются. Например, вы видите такого человека и можете сказать, не понимаю, зачем так выпендриваться, то есть зачем Делать это, чтобы все вас видели, слышали, что у вас такая дорогая машина. Если это только, может быть, 30 метров, и то уже это нехорошо для вашей машины и опасно тоже. Да? То есть выпендриваться ⁇ это когда мы делаем что-то, чтобы люди смотрели на нас. Но это негативно. А Еще, например, вы приготовили завтрак. И ваша дочка, например, говорит, а я не хочу апельсин на завтрак. Вы можете сказать, ну хорошо, есть хлеб с сыром, нет, тоже не хочу хлеб с сыром. Ну, хорошо, тогда есть мюсли. И она говорит, нет, тоже не хочу мюсли. И тогда вы можете сказать, ну все, хватит выпендриваться. Хватит выпендриваться, ешь, что тебе дают. То есть а, а, не будь капризной и ешь, пожалуйста, что я тебе даю. Вот это выпендриваться. Дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравилось. Напишите пример. Например, не выпендривайся. И потом, что человек сделал. Если вам нравится моя работа, ставьте лайк, лайк, лайк, лайк. Подписывайтесь, чтобы получать информацию о новых видео. На моем сайте, если вы слушаете мои подкасты, пожалуйста, покупайте транскрипции, чтобы понимать все слова. И, конечно, мой клуб Русская дача для самых позитивных и мотивированных людей. А, да, еще хороший пример. А еще хороший пример, например, вы на вечеринке, вечеринка, праздник, и вы видите там русскую девушку, например. Она говорит: "А да, я русская". А вы говорите по-русски, да? и вы можете сказать начать говорить с ней по-русски, сказать "Привет", а я тоже говорю по-русски. Откуда ты? И тогда какой-то другой друг может сказать. Хватит выпендриваться и говорить по-русски. Но здесь это немного некрасиво, потому что он хочет сказать, что вы хотите показать, какой вы супер можете говорить по-русски. И здесь, я думаю, очень правильно выпендриваться. Давайте все выпендриваться и говорить на языке, который мы изучаем, как можно больше. Пока-пока!